Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте, что вам доступен канал Амаркет с торговыми идеями. Опять же, ссылку на него можно найти в описании к этому ролику. Если интересуют разнообразные торговые идеи по большому спектру финансовых активов, вам точно обязательно подпишитесь. Кроме того, вы будете в курсе всех нововведений, новаторств, которые появляются в нашей компании как раз через уведомления в рамках этого телеграм-канала. Друзья, сегодня мы продолжаем разбирать ситуацию с долларом, потому что за долларом мы наблюдаем очень давно. Доллар – это актив, на который мы поставили на, опять же, развитие конкретной динамики, именно восходящей. Сейчас, в принципе, пожинаем плоды, потому что индекс доллара продолжает развивать мощные обычные ралли. Текущие котировки 186, причем это еще не предел. Если углубиться в анализ и обратить внимание на цели многих банков, легко можно заметить, что ожидания по росту индекса доллара уже варьируют в диапазоне от 110 до 115 пунктов. Я думаю, что это вполне реально, учитывая, что Сейчас нужно очень постараться, чтобы найти хотя бы одну причину, по которой индекс доллара не смог бы сохранить восходящую динамику. Каждый раз, когда мы возвращаемся к оценке перспектив доллара, мы, конечно же, смотрим на действия американского регулятора, которые сейчас направлены, как и действия любого другого центрального банка, на борьбу с инфляцией. Но в отношении Федрезерва все более понятно. Нам ясна дорожная карта того, как ставки, Повышались, как они повышаются и как они будут расти в будущем. Мы оцениваем вероятность через инструмент FedWatch от SME на Чикагской бирже. Смотрим вместе с вами затем, как эта вероятность меняется после каждого отчета, каждого комментария представителя американского регулятора. И при необходимости либо становимся еще более уверенными в том, что индекс доллара сохранит восходящую динамику, либо понимаем, что сейчас потребуется какое-то время, чтобы... Покупатели смогли найти или набрать дополнительно силы для развития восходящей динамики в будущем. Но индекс доллара, в принципе, не разочаровывает, если смотреть на средний и долгосрок, потому что после каждой коррекции его так же быстро выкупают, как эта коррекция могла бы начаться и произойти. По поводу последних комментариев представителей американского регулятора. Ранее мы говорили с вами про комментарии Мэри Джеймса Булларда. Вчера стоит отметить заявление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, который, в принципе, подтвердил, что по-прежнему на сентябрьском заседании является более чем уместным повышение ставки на 75 байсных пунктов. Аргумент то, что инфляция как проблема еще не решена и ФРС обязан ее решать, ужесточая монетарную политику. Точно такой же аргумент, как у Дели и Булларда, собственно, накануне. Хотелось бы получить больше водных непосредственно от Паула, которого возглавляет американский регулятор. Эти водные на этой неделе будут, потому что в пятницу на симпозиуме в Джексон-Холле мы ждем как раз его выступления, он хедлайнер опять же, этого мероприятия, как и всегда, потому что мне нравится формулировка, что ФРС – это законодатель макроэкономических мод, это так, потому что на ФРС смотрят другие центральные банки, да и, в принципе, экономическая политика США она напрямую влияет на мировую экономическую политику. Я хочу напомнить вам, друзья, что встреча в Джексон-Холле – она является такой символичной, она важна для всех, для инвесторов, для трейдеров, потому что, как правило, в ходе этого мероприятия принимаются очень важные решения, которые имеют далеко идущие последствия для финансовых рынков. И в свое время на симпозиуме в джексон холле немного лет назад была анонсирована программа количественного смягчения, в свое время там была анонсирована дорожная карта постепенного сокращение, снижение процентной ставки. Сейчас я думаю, что какие-то важные решения тоже могут быть озвучены. Но в любом случае, даже если Джером Паул просто коснется темы того, что повышение ставки является уместным, ФРС не будет сворачивать с пути последовательного ужесточения монетарной политики, этого будет более чем достаточно, чтобы доллар сохранил восходящую динамику. Поэтому, друзья, я сейчас предлагаю вам смотреть на цели уже 110 пунктов по индексу доллара, не переживать в случае коррекции, потому что на фоне роста доходности американских облигаций того фундамента который я озвучил ну, дорога только одна что касается других активов европейская валюта против доллара 0.9948, то есть мы в принципе уже можем говорить что пары евро доллар закрепилась ниже паритет. это даже не тест это уже пребывание ниже этой планки несколько торговых сессий подряд причины слабости евро укрепление доллара на разница в процентных ставках да и cb тоже будет повышать ставку, но темпы ужесточения политики в Европе будут серьезно отставать от темпов повышения ставки в США. Главная причина, как я отмечал накануне, это рост цен на энергоносители. Прежде всего на газ, который сейчас котируется просто на космических значениях, <coughs> и, соответственно, высокие цены на энергоносители создают риск появления или э, сползания экономики в рецессию посредством формирования сначала появления энергетического кризиса. Я думаю, что это неизбежно, потому что ну, при таких ценах на газ... Э, Опять же, ситуация вряд ли само собой разрешится, тем более мы сейчас понимаем, что текущее значение на тот же газ это еще не предельные уровни, это, возможно, только лишь цветочки, а ягодки впереди. «Газпром» анонсировал, что в конце этого месяца пока что предварительно сроком на три дня из эксплуатации будет выведена последняя турбина, которая осуществляет прокачку газа по северному потоку в страны Европейского Союза. Но я тоже отмечал накануне, что главный риск заключается в том, что спустя три дня работа этого газопровода вряд ли будет возобновлена. Отсюда, друзья, уже те цены, которые мы видим по газу в моменте. И я допускаю, что уже к началу, опять же, сентября в первых числах а Стоимость газа подражает еще процентов на 20. Это создаст еще больше риска для инфляции, для потребительской активности и для экономики. Блок статистики, который вышел накануне, это индексы производственной активности, сферы услуг ключевых регионов, я думаю, что нужно забрать Германию и еврозону в целом. Но здесь просто можно констатировать, насколько являются донными, минимальными, за сколько месяцев значения, которые мы получили по Соответствующим секторам. В частности, производственный сектор Германии минимум за 18 месяцев, сфера услуг Германии минимум за 26 месяцев, производственный сектор еврозоны в целом минимальное значение за 27 месяцев, а сфера услуг минимум за 17 месяцев. основной индекс, который учитывает сферу услуга и производственный сектор, минимальное значение за 16 месяцев. Ну, однозначный вывод здесь заключается в том, что мрачная картина действительно рисуется для еврозоны в середине третьего квартала при такой статистике точно третий квартал будет со знаком минус отрицательные темпы роста как говорят мне кажется нелепое выражение но суть оно передает и соответственно если в четвертом квартале картину повторится мы увидим тоже что экономика сократилась то два квартала подряд позволят нам уже под конец этого года констатировать полноценный кризис и рецессию в европейской экономики. Отсюда шорт в приоритете и движение пары евро-доллар, который видится уже в район 0,98-0,97. По британской валюте такая же картина, но здесь очень сильно трейдеров-инвесторов напугали прогнозы от сети о том, что инфляция в начале 2023 года в Англии может достичь 18,6%. Ранее, конечно же, кошмарными были цифры и прогнозы от Панк Англии о том, что инфляция в октябре вырастет до 13,3% и мало кто в я верил. Но после того, как июльская инфляция превысила 10 процентов, этот сценарий стал более чем реальным. Я думаю, что это оправданные цифры. и Считаю, что правые и эксперты Сити, которые ожидают такой скачок индекса потребительских цен, потому что они анализируют ситуацию на рынке газа, газ растет, понимают, что это повлияет на конечную стоимость тарифов для потребителей, кстати, они прогнозируют, что расходы среднего британского домохозяйства к концу этого года вырастут на коммунальные платежи до половиной тысячи фунтов в год, а уже к апрелю следующего года могут достичь 6 тысяч фунтов, это еще сильнее ударит на потребительскую активность и действительно спровоцирует самую продолжительную, возможность за всю историю наблюдений за статистикой рецессию британской экономики Цели 1.15 остаются актуальными. Золото 1745 долларов за тройскую унцию, у меня главный индикатор принятия решения торговли по золоту всегда индекс и настроений Кайман. Некоторое время назад я открыл длинную позицию по золоту, я ее держу, сейчас вижу Кайман 50 на 50, в таких условиях трудно принять решение или либо решить, какое направление для золота является более приоритетным. Я понимаю, что с учетом фундаментального фона укрепления курса доллара, роста доходности трежи у золота, скорее всего, дорога вниз. Но, друзья, я, как и всегда, рекомендую вам подходить к трейдингу с Полным соблюдением правил риска менеджмента, контролировать риски, не допускать плечо по совокупности всех сделок больше, чем 1 к 10. Поэтому у меня золото есть в арсенале, я держу длинную позицию и буду ждать, собственно, восстановления котировок выше 1800 долларов за тронскую унцию. S&P 4116 пунктов, ждем снижения ниже 4000 пунктов. И, соответственно, чем выше вероятность того, что ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов в конце сентября, тем больнее будет фондовому. Индексом я как раз и делаю на это самую большую оставку что касается рынка нефти пока что без идей котировки в районе 100 долларов за баррель ждем сегодня отчет по запасам нефти в сша который выйдет в 1430 по GMT. Собственно, по отчету API Американского института нефти, который вышел накануне, запасы, скорее всего, снизятся, и это может стать дополнительным фактором роста для бренда WTI. Но я, опять же, воздерживаюсь от каких-либо торговых сделок, предпочитаю дождаться непосредственно заседания ОПЕК 5 сентября и уже действовать после него. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.